всем привет мы сегодня играем в игру демонологист сделал запуск настроил все теперь вот смотрю что у нас что из из чего представляет это стекло увидеть следы эктоплазмы ага. понятно микрофон Призрак задавать вопросы ультрафиолетовый свет отпечатки рук а это стекло туда Распятие, защитить вас от атаки, термометр, успокоительная, свеча, штатив, талисман. Увеличит взаимодействие. Нет, такое нам не надо. Давайте, наверное, посмотрим, я кто. Что это? А, недвижимость, еще можно недвижимость покупать. Прикольно. Еще и обустраивать. Кошечку можно взять. так ладно а здесь у нас все Как начать игру как играть по мере прохождения а, снижения режим охоты Ага. успокоительная понятно в темноте низкой предметом признаков следы ага ага, ага. понятно есть г А, это просто в руках носить надо. Понятно. Мольберты. Какие-то талисманы. Микрофон. Ну ладно. Так, как играть? Одиночная игра. все Успи. Сейчас звук уж Так, что у нас здесь есть? Ничего не... О, а. Все, ладно, одиночная игра, уровень готов. Готов, поехали. Как начать? Проголосуйте, за что голосовать? Господи. Назад. Почему я оказался возле... А, карту, наверное, выбрать надо. Наверное, вот это... Карту выбрали. Готов. Поехали. О. Ура. Запустили. Так. Нам... Что там может что происходит? Нам нужен фонарик. Это стекло. О, фонарик. Ага. А сколько могу предметов брать? Это что? Ланка эта штука прикольная. И вот эту штуку. Четыре, да? Три могу брать. О, прикол. Так, ладно. А где вход? Ой. Опа, свет есть. Фух. А что все трещит? Господи, какие страшные картины. Так, здесь еще свет включается? Какого-то жука таская на руке. Блин, думал это окно. Шесть. Так, свет есть. Это что, перекрутка какая-то? Свет. И ничего нельзя открывать, похоже, еще ой, Господи, я... Блять! А! так. Капец, я пока ничего не хочу говорить. Фух. Господи. о что это а куст все все все я, я не знаю даже что говорить это дико страшно Что такое болтается о нет там еще лица какие-то вот эти вот ужасные Блядь. да господи хватит Я не знаю что это за зеркало мне не помогает нисколько кто это что это Я хочу что такое Не шевелись так это выход может поедем о нет там еще подвал его нет так если был ужас просто просто ужаснейший дом я слышу звуки какие-то кто-то дышит почему тут горит свет что это и что делать гос Гвисы Что с ним делать? Нафиг. С этим не шутит. Пусть здесь лежит. Блин, я заблудился, похоже. Где выход? Так, стоп. Я отсюда пришел, получается налево выход туда или нет? Это я дышу? Да, это я дышу. О, да это выход. Все, ладно, пока. Всем спасибо за просмотр туда сюда. Так, но ну я не знаю, тогда что я вот так вот так сделаю? Я вообще не знаю, что мне нужно здесь. А нельзя было машину поближе поставить? Или что там не машина? Вот это что такое? Вот эту возьму. И вот этот фонарь возьму. Это пистолет какой-то? Ладно. Еще мы тебя найдем, призрак. Господи, вот, это, вот, вот эта штука, по-любому, с ней что-то не в порядке. Кресло двигается. Что это? Это, это, это... Вот... Это же в игре? Блять, что происходит? У меня есть фонарь. Ой, а это тень. Ой, это пар. Что? Пар? Это пар? Да, это пар. Значит, минусовая. Так, как журнал? Так. Призрак. Улики. Улики. Минусвая. Ага, одна есть улик. Привет. И меня давно тоже не было. Игра очень ужасная игрушка. Так, он здесь живет. Я очень Кто это? Опа, это я сделал? А, нет, это я сделал. Вообще ужасная игра. Так, ладно, он в этой комнате, я так понимаю. Допустим. Сейчас мы ему... Иди сюда! Она не работает. Ну ладно, это, это не было сильно страшно. о Он... все прикол прикол Всем спасибо за просмотр всем пока